Глава 10. Операция К и другие приключения Так уж получилось, что наряду с уже упомянутыми мною событиями в мае 1993 года произошло и много другого, как вполне ожидаемого, так и неожиданного. Одним из ожидаемых событий стало начало моей второй американской школы-семинара. Слушателей набралось человек 20 и проводил я свои занятия по уже отработанной схеме. Только в этот раз я планировал более продолжительную школу. Занятия начинались, как и в первый раз, в 19.00 каждый вечер, исключая субботу и воскресенье. Продолжительность занятий была 3 часа с двумя десятиминутными перерывами между занятиями. Все было как и прошлый раз. Отличием было то, что переводил школу на английский не Роман Баренков, а женщина по имени Нина, фамилию которой я не помню. Она была кандидатом наук по биологии, если мне не изменяет память, генетиком, преподавала в университете Беркли. Серьезная научная подготовка и опыт преподавания на английском языке научной информации, по моему мнению, должен был быть достаточным, чтобы при синхронном переводе перевод максимально соответствовал оригиналу. Мой расчет на это в основном оправдался. Мне всего несколько раз пришлось просить ее перевести несколько по-другому. Занятия проходили так же, как я уже описывал во время первой американской школы. Среди моих слушателей было несколько профессиональных врачей, психологов, что говорило о том, что после первой школы пошло много слухов о ней. Приехали на школу семинар и из других штатов, и это при том, что я никогда не помещал никакой рекламы не только о школе, но вообще о своей работе и ее результатах. И вновь, когда я перестраивал мозг и сущность людей, и у них появлялись принципиально новые возможности – в существование которых они с трудом верили, это вызывало у них шок, что вполне понятно. Так что в этом плане вторая американская школа-семинар проходила нормально. Принципиальным отличием второй школы-семинара стало не изменение моего подхода к своей школе, а то, что происходило во время ее проведения, но все по порядку. Через несколько дней после начала занятий, когда я повернулся спиной к своим слушателям, чтобы изобразить очередную диаграмму, я почувствовал в спине что-то похожее на укус комара или покалывание шерстяной одежды, надетой на голое тело. Сначала я не придал этому особого значения, но буквально через минуту на меня навалилась невероятная слабость. Мне стоило больших усилий воли не грохнуться на пол комнаты. Я продолжал, не подавая вида, вести занятия, а в это время лихорадочно искал причину такой внезапной невероятной слабости – и буквально за доли секунды связал такое свое состояние с комариным укусом, который я ощутил в своей спине, и просканировал на связь этого укуса со своим состоянием, и результат был однозначен – я получил в спину порцию яда, и яда довольно сильного. В тот момент у меня не было времени на анализ, кто и почему это сделал, мое состояние резко ухудшалось, и мне пришлось быстро самому определять наличие яда в своем организме. Мне это удалось сделать за несколько секунд, и я сразу приступил к его расщеплению в своем теле и нейтрализации тех повреждений, которые яд уже успел создать за время своего действия до момента начала его расщепления. По мере того, как я расщеплял попавший в мое тело яд и убирал последствия его действия, невероятная слабость стала отступать, и вскоре я уже чувствовал себя нормально. За эти несколько весьма критических минут, когда я боролся с ядом в своем теле, я продолжал вести занятия, никто даже не заметил, кроме Светланы, что со мной что-то произошло. Мои слушатели с большим интересом слушали перевод моих слов и ничего, кроме некоторой бледности на моем лице, не заметили, приняв ее появление за признак усталости и недосыпания. Так, по крайней мере, мне сообщил Джордж, когда он от меня узнал, что на самом деле произошло. Он слушал мой рассказ, и хотя он ему казался невероятным, что явно читалось даже по его лицу, он тем не менее не спешил даже думать о том, что я придумал все это или мне просто померещилось. Он уже не один раз убеждался на своем собственном опыте, то, что я говорю и делаю, не является ни фантазией, ни бредом сумасшедшего, несмотря на тот факт, что многое звучит, по крайней мере, весьма странно. Но в тот вечер я получил и вторую иголку в спину. Видно, стрелок подумал, что он в первый раз промахнулся, так как я не грохнулся мертвым на пол и решил повторить процедуру. И в очередной раз, когда я повернулся спиной к своим слушателям, я получил в спину еще одну иголку. Я пишу иголку не потому, что это оружие похоже на привычную всем иголку, хотя на самом деле это оружие тоже иголка, но несколько другая, но об этом несколько позже. А пока я вернусь к моменту, когда в мою спину вонзилась вторая иголка. На этот раз я не стал дожидаться, пока по всему телу расползется невероятная тяжесть, а стал расщеплять яд практически сразу после его попадания в мой организм. И в течение нескольких секунд яд был нейтрализован, и я, как ни в чем не бывало, продолжал вести свое занятие. Только первый раз стрелок застал меня врасплох, и я не сразу сообразил, в чем дело. Потерянные мною минута-две после получения первой порции яда чуть не стоили мне жизни, но видно, крепкий организм мне достался от природы. Но если бы я во но если бы я вовремя не сообразил, что к чему, вряд ли крепости моего организма хватило бы еще на одну минуту сопротивления яду. Невероятная слабость, которую я испытал в тот момент, явилась неоспоримым подтверждением этого. В голове тогда появилась какая-то странная вялость и обволакивающий туман, но сюрприз моих в кавычках друзей не сработал. Довольно-таки большой опыт борьбы за выживание в моей войне против паразитов научил меня быстро и оперативно принимать решения и действовать. Так что практические тренировки, которые мне почти ежедневно в кавычках организовывали мои враги, сослужили мне хорошую службу. Конечно, мне приходилось разбираться с ситуациями и гораздо более серьезными, чем иголка с ядом, но большинство нападений на меня с попыткой уничтожить были связаны с нападениями с других уровней, а такой удар по мне через мое физическое тело был чем-то новеньким, Неожиданным, по крайней мере для меня самого, все происходящее было неожиданным для меня. Я столкнулся с чем-то новым, мне незнакомым. Я ожидал попыток взорвать, убить посредством огнестрельного оружия холодного, через организацию аварий ядов в пище и воде, но этого я никак не ожидал и даже не предполагал, что такое оружие существует. А оружие могло быть почти все что угодно. Авторучка, зажигалка, практически любой предмет из обихода человека, не вызывающий подозрения. Но кто бы мог подумать, что смертоносным оружием может стать обычная авторучка, при одноразовом нажатии на кнопочку которой она будет действовать как обычная авторучка, а при нажатии дважды из этой авторучки вылетает небольшая органическая иголочка, насыщенная мощным ядом. Иголочка, которая через час после выстрела полностью рассасывается в теле жертвы, не оставляя никаких следов, кроме малюсенького красного следа, на которое никто даже не обратит и внимания. А человек покибает от инсульта или инфаркта, ибо такой вывод сделает при осмотре тела патологоанатом, и все, Идеальное убийство, да такое, что комар носа не подточат, И при этом никто даже ничего не заподозрит. Но кто не игрался с авторучкой, нажимая раз за разом такую притягательную кнопочку? Многие это делают, даже не задумываясь. И нужно только как бы невзначай направить дуло ручки в нужном направлении, дважды нажать на кнопочку и дело в шляпе. Не правда ли идеальное убийство? И вот я сам становлюсь объектом такого идеального убийства, получая в спину от одного из моих слушателей пулю-иглу, и при этом остаюсь живым и даже не подаю виду. У любого в кавычках «нормального» исполнителя заказа возникнет только один ответ на такое положение дел. Наверное, пули иглы оцерели или испортились, или что все иглы пролетели мимо, хотя с такого расстояния при ширине моей спины промахнуться очень сложно. Так или иначе, Робин Гуд был явно растерян от непонимания происходящего. Кстати, по поводу Робина Гуда. В советское время в книгах и фильмах его имя писали как «Робин хороший», так как «good» по-английски означает «хороший». Это, видно, было связано с тем, что он преступным способом восстанавливал справедливость, по крайней мере, согласно легенде. Но на самом деле его звали Робин Худ, что в переводе означает «робин-бандит». Это так, к слову. А теперь продолжу свой рассказ о других вольных стрелках. Один из слушателей моей школы-семинара был не единственным, кто выступал в этом качестве. Роли вольных стрелков исполняли и в кавычках бездомные, которые сидели на тротуарах, и просто люди в очереди, и просто прохожие. Когда я сообщил о первой атаке Джорджу, он и верил, и не верил мне одновременно. Для него подобные события были из категории фантастики, но ну и он вскоре убедился в этом сам. В один из дней мы вместе отправились в офис FedExpress, для того чтобы отправить в Польшу отснятые видеоматериалы о моей работе, интервью с моими пациентами и слушателями моей первой американской школы-семинара. Для этой цели я брал на прокат профессиональную телевизионную камеру и оплачивал работу оператора. Многие интервью по моей просьбе брал Джон МакМенес, о котором я уже писал ранее, часть материалов я снимал сам и все это отправлял в Польшу, где готовился часовой фильм о моей работе. Для этой же цели еще в конце января 1993 года был сделан мой первый оздоровительный сеанс, которым и заканчивался этот часовой фильм. Первый оздоровительный сеанс мы в принципе сделали вместе со Светланой именно для этого фильма. Просто польский режиссер русского происхождения Галина Очкасова, с которой раньше работала Светлана, попросила сделать что-нибудь эдакое для того, чтобы можно было еще и чем-то помочь зрителям фильма. В результате родилась идея создания оздоровительного сеанса. Для реализации этой идеи нужна была монтажная видеостудия. По моей просьбе Джордж нашел хорошую цифровую видеостудию и в назначенное время вечером 1 январского дня мы втроем туда приехали, а вышли из нее только в седьмом часу утра. Благо, что это была ночь с пятницы на субботу и мне не надо было в 10 утра начинать свою работу. Мы проработали всю ночь и всю ночь гоняли работника этой студии. Сначала он на зеленом фоне заснял пять минут моей работы в полнейшей тишине, а потом началось самое интересное. Мы со Светланой говорили в основном через Джорджа о том, что бы мы хотели видеть на заднем плане и как, а парень, имя которого я не запомнил, тут же показывал нам, как он нас понял. Тут же немедленно шли комментарии, что и почему не так, как нам хотелось, и парень тут же все поправлял. Работа шла быстро и весело. Прямо на наших глазах рождался на мониторе наш замысел. При создании оздоровительного сеанса очень много помогала Светлана. Она предложила в некоторых моментах сделать исчезающие руки, свечение вокруг тела, которое действительно есть, но большинство людей его не в состоянии видеть. Мы сидели над душой парня и мучили его до тех пор, пока не добивались того, что было нужно. Любопытно и то, что монтаж происходил без какой-либо музыки. Но когда несколько позже был наложен на запись звук, происходящий на экране, движение моих рук – изменения на заднем плане оказались полностью синхронны с музыкой Жанна Мишеля Жаре. Причем синхронность оказалась просто невероятной. Любой желающий может убедиться в этом сам, внимательно наблюдая за происходящим на экране и внимательно слушая сопровождающую музыку. Я сначала даже нанимал местного композитора, чтобы он написал музыку к сеансу. Он ее сделал, но сделал так, что мы вместе со Светланой решили его сочинением не пользоваться. После этого мы решили, что не стоит искать другого композитора и использовали для музыкального сопровождения мелодию Экванакс И никогда об этом не пожалели. И вот дубликаты всего отснятого материала я и нес в офис FedExpress для того, чтобы отправить в Польшу Галине Очкасовой. Для того, чтобы она могла приступить к монтажу фильма. Джордж шел рядом со мной, и я, обнаружив очередного вольного стрелка в виде бездомного, сидящего на тротуаре, предложил ему немного отстать и понаблюдать. Когда я проходил мимо этого вольного стрелка под видом бездомного, у него вдруг возникло невероятное желание закурить, и я получил очередную пулю-иголочку. Результат действия ее был такой же, как и раньше, я просто расщепил яд. Потом, когда я встал в очередь и предложил Джорджу понаблюдать за человеком, который встал в очередь после меня через несколько человек, на этот раз вольный стрелок выглядел как среднего достатка человек, и не прошло и нескольких минут, как он направил свою авторучку на меня и выпустил мне в спину очередную иголку с ядом. Когда мы шли обратно, Джордж был в полном шоке, в его голове не укладывалось происходящее, но тем не менее он после этого уже нисколько не сомневался в том, что на самом деле происходит вокруг нас со Светланой, каким бы это невероятным и не было. Такая охота началась не только на меня, после первой же атаки – я создал Светлане структуры, позволяющие почти мгновенно расщеплять яды, и это оказалось очень вовремя. Когда она выходила в город сама, на нее тоже стали охотиться вольные стрелки с иголками. И она получала иглы с ядом в спину, когда проходила мимо мирно сидящих на тротуарах бездомных, которые почему-то всегда прикуривали, когда она проходила мимо. И хотя у Светланы были все необходимые структуры для расщепления ядов, но получение иголок с ядом, тем не менее, не было для нее занятием приятным. Ведь яды все равно начинали действовать, и процесс их нейтрализации не сопровождался приятными ощущениями тоже. Так что Светлана еще некоторое время потом в кавычках шарахалась от любого бездомного, особенно если бездомный делал какие-нибудь движения. Вскоре после того, как на нас начали охоту вольные стрелки, в один из дней Светлана пошла к своему парикмахеру к условленному заранее времени – Салон ее парикмахера находился в одном из торговых центров в центре Сан-Франциско, и когда Светлана пришла на место, у нее осталось немного свободного времени, да и ее парикмахер еще не закончил работу со своей клиенткой. Поэтому она решила, пока у нее еще есть время, выпить кофе. Кафе располагалось на другой стороне здания. Чтобы попасть туда, нужно было перейти через мостик, связывающий две части здания. Над всем зданием был большой стеклянный купол, через который солнечные лучи спокойно проникали в любой уголок этого торгового центра. Столики этого кафе располагались и на самом мостике, и внутри самого кафе, так что посетители могли выбрать сами, где им присесть с чашкой кофе и булочкой или кусочком торта. В тот день Светлана почему-то села за столик внутри кафе, хотя обычно она выбирала столик на мостике, с которого открывался красочный вид и на магазин, и на центр города. Светлана выпила свой кофе, рассчиталась с официантом и направилась по мостику в салон своего парикмахера. На мостике к ней подошел одетый в светло-серый костюм элегантный седовласый мужчина и показал ей свое удостоверение. Для Светланы это было полной неожиданностью, и первое, что она спросила у этого человека, а может ли она позвонить своему мужу. Незнакомец ей по-доброму улыбнулся и сказал, что он не возражает против этого. Светлана нашла ближайший телефонный аппарат и позвонила мне. Ее голос в трубке хоть и был взволнованным, но твердым, и она рассказала мне о том, что произошло, и спросила моего совета, что ей делать в этой ситуации. Я, настроившись через нее на этого человека, сказал Светлане, что его ей бояться не стоит, и она, по крайней мере, может выслушать этого человека. Немного успокоившись таким моим ответом, она повесила трубку и вернулась к ожидающему ее незнакомцу. Этот человек ждал ее там же, где она его оставила. Незнакомец спросил ее, что я сказал ей, и, услышав мой ответ, вновь улыбнулся и продолжил прерванный разговор. Сначала он достал из кармана ключ от нашей квартиры, чем дал понять, что владелец дома, в котором мы снимали квартиру, обеспечил ключами от нее не только нас. Именно обеспечил, так как ключи от нашей квартиры были очень сложной конфигурации, и поделать их было очень сложно. Да и поделывать ничего не потребовалось, так как хозяин здания Гарри Арбелян, отец Джорджа, ко всему прочему работал и на спецслужбы. После демонстрации ключей от нашей квартиры, незнакомец достал свою зажигалку и на глазах изумленной Светланы не только прикурил из нее сигарету, но и выстрелил из нее в перила моста. Маленькая игла с ядом вонзилась в деревянные перила, и у Светланы исчезли последние сомнения в том, что нам что-то пригрезилось. Увы, реальность оказалась нерадостной. Как бы нам хотелось, чтобы все это оказалось игрой воображения, пускай даже в легкой степени и преследования, но все было куда уж более чем реально, по-настоящему, без каких-либо шуток. Да и какие уж тут шутки, когда ты не только получаешь выстрел в спину, но и сам видишь в действии оружие, которого по идее не может быть. После демонстрации в кавычках зажигалки он достал из нагрудного кармана пиджака авторучку и продемонстрировал то же самое уже с ней. Очередная иголка с ядом вонзилась в деревянные перила мостика и тем самым поставила жирную точку в вопросе о том, у кого поехала крыша. Крыша, к сожалению, как ни странно это звучит, ни у меня, ни у Светланы не поехала. А это означало только одно – наши догадки полностью подтвердились – на нас после моего отказа начали охоту. Время относительно спокойной жизни прекратилось, и именно об этом сообщил нам таинственный незнакомец. Я, естественно, знаю, кто он и что он, его земное имя и его сакральное, но по вполне понятным причинам не имею возможности сообщать его настоящее имя, имя достойнейшего человека, который в дальнейшем неоднократно помогал нам, и мы вскоре стали соратниками в борьбе против социальных паразитов в лице теневого мирового правительства. Этот человек прекрасно владел телепатической связью и умел еще многое-многое другое. Это выяснилось буквально сразу, как только Светлана пришла домой и поведала мне в подробностях детали с той необычной встречи. Когда Светлана начала мне говорить о нем, я начал через нее сканировать его, и он это немедленно засек и сам присоединился к телепатическому контакту. Я подобного не ожидал от сотрудника спецслужб. Телепатические контакты и общения у нас были только с представителями других цивилизаций, а чтобы на самой Мидгард земле люди владели в такой степени телепатией, я по крайней мере встречал первый раз. Многие, конечно, заявляли об этом, но когда доходило до дела, все оказывалось самым настоящим блефом. Очень легко одурачить людей, которые не владеют телепатией и не понимают ее природу. Другое дело, когда просишь от разговоров перейти к делу, и у таких в кавычках телепатов сразу находится тысяча причин, чтобы уйти от прямого ответа и доказательств. А тут четкая телепатическая передача и прием информации. И в этом случае Светлана стала моими глазами и ушами. Я настраивал ее на нужную в кавычках волну, ставил защиту и обрабатывал поступающую информацию, действовал и передавал свою. Со временем этот человек стал нашим ближайшим другом, но вначале он начал с тестирования моих возможностей и тестирования весьма неожиданного. Связь с ним мы поддерживали через Светлану и телепатически. В принципе, вскоре Светлана стала нашим связным. Она встречалась с ним, записывала ключевую информацию, потом приносила ее мне, и я работал с этой информацией. О странности тестов говорит, к примеру, следующий факт. Один раз Светлана вернулась со встречи с информацией от него о том, что в Америке появился так называемый «черный король», человек, который по своему усмотрению решал, кому и когда стать президентом той или иной страны, и любой из президентов находился у него в подчинении. Вот с такими весьма нелестными комментариями пришла ко мне информация об этом человеке. Я настроился на этого человека и сообщил нашему незнакомцу, пусть под таким кодом он останется в моем рассказе. О том, что я не вижу в черном короле, ибо так его звали окружающие, ничего черного. А ведь мне приходилось и не один раз не только сталкиваться со слугами темных и самими темными, но и разбираться с ними по-серьезному в ситуациях, когда вопрос стоял о жизни и смерти, и не только моей. Так что опыт для сканирования у меня даже очень уж хитроумных слуг темных сил и их иерархов был богатейший. Но и этот мой опыт сканирования давал все тот же результат. Передо мной не враг, а друг. Как сейчас помню, незнакомец продолжал и продолжал настаивать, чтобы я проверил более тщательно, но мой результат был тот же. Конечно, незнакомец прекрасно знал, что черный король не был слугой темных, а был глубоко внедренным в их систему человеком, все-таки наши сделали выводы из своих прошлых ошибок, которые в определенный момент должен был начать действовать, и об этом мало кто знал. Этот человек был из высших аристократических кругов Европы, земное имя которого я не буду упоминать все из тех же соображений, но мы с ним общались чаще, используя его сакральное имя, имя его сущности – Алис. И мы с ним очень много работали в дальнейшем, да так, что паразитам мало не показалось. Работали до тех пор, пока его не убрали. В силу того, что он занимал в земной иерархии весьма высокое положение, его не могли не снять с его поста не даже открыто заявить о том, что он разведчик врагов в силу иерархических правил. Для темных сил светлые всегда были врагами. Правда, после его перехода в активный режим действий Алису не дали возможности долго действовать, и убрали, нанеся мощный удар по его слабому сердцу. Но это произойдет несколько позже, а тогда мы только познакомились с ним на ментальном уровне, так как по все тем же причинам видеться лично нам было нельзя. Скольких обретенных друзей мы потеряли в этой неведомой большинству войне. Войне, в которой одни сражались за то, чтобы окончательно превратить все человечество в рабов, а другие, чтобы не только не допустить этого, но и еще вернуть людям свободу, свободу настоящую, когда люди действительно могли и должны были быть свободными духом и телом. Наверное, не стоит говорить о том, что последних было не так уж и много. И несмотря на это, эти люди сражались и гибли ради тех, кто никогда даже не узнает их имена. Они сражались и гибли не ради славы и почестей, а только ради правды и справедливости. И методы войны с обеих сторон тоже были не одинаковы. Это не значит, что воины света подставляли врагу вторую щеку для удара, смиренно смотрели, как паразиты творят свои грязные дела – нет, они воевали со всей этой нерзостью без страха, не жалея себя, жертвуя своей жизнью ради светлого будущего других, даже незнакомых им людей. Не того светлого будущего, о котором так лживо кричали в двадцатом веке коммунисты, а светлого будущего, в котором человек будет свободен и будет жить по справедливости, справедливости для всех без исключения, построенной на ответственности каждого за свои дела и поступки. И чтобы было предельно ясно, что я имею в виду, приведу один пример. В 1994 году у целого ряда влиятельных семей Европы, от решения которых зависело многое в старушке Европе, похитили детей. Детей разного возраста, от трехлетних малышей до подростков. Наверное, не стоит пояснять, что похитили детей слуги теневого мирового правительства. И, следовательно, те, у кого похитили детей, не были среди сон моих слуг. Всем, у кого похитили детей, предъявили ультиматум, в котором от них требовали действий, которые в будущем привели бы к гибели миллионов людей и миллионов детей в том числе. Условия были таковы. В случае, если указанные требования не будут выполнены, все похищенные дети будут уничтожены. Дети будут уничтожены, их собственные дети, отрады души, счастливые улыбки которых так радовали их сердца звонкий смех которых наполнял жизнью и радостью их дома, их кровинки, их радость и счастье, будут уничтожены, если они не поставят своих подписей под документами, которые принесут смерть миллионам чужих детей, которые были радостью других людей, которых они никогда не знали и которые, может быть, не задумываясь, подписали бы все что угодно, чтобы спасти своих детей или даже просто из-за денег. И эти люди, несмотря на то, что они безумно любили своих детей, ничего не подписали. Они не смогли переступить через смерть миллионов чужих детей, которых они никогда не видели, ради спасения своих собственных детей. Детей, которые умерли бы после подписания ими документов, умерли бы в будущем, а их детям предстояло умереть сегодня, сейчас. И это не было чьей-то шуткой или блефом. Похищенных детей вывезли в лес и сожгли заживо огнеметами. Какими выродками, монстрами в человеческом обличье нужно быть, чтобы невинных детей, малышей, девчушек и мальчуганов, смотрящих на непонятных для них дяденек и тетенек, испуганными чистыми детскими глазами, сжигать огнеметами и потом наблюдать, как охваченные пламенем маленькие фигурки метались с криками ужаса и боли, пока не падали бездыханными на землю, которая тоже начинала гореть. Вот такую быль рассказал один из дней наш незнакомец. Но на этом эта быль не закончилась. Должен же быть хоть иногда в былинах, а не только в сказках, хороший конец. Наш незнакомец, когда узнал о случившемся, восстановил всех сожженных заживо детей и стер из их памяти все, что было с этим связано. И потом вернул их родителям. И никогда родители так и не узнали, что же на самом деле произошло. А выродков палачей в наказание заставил видеть вновь и вновь живые картинки мечущихся, охваченных пламенем малышей. И даже эти монстры в человеческом обличье не смогли долго выдержать непрерывно повторяющиеся перед их глазами картинки, и все без исключения из них, не выдержав этого, покончили с собой. Обо всем этом средства массовой информации в кавычках скромно промолчали. Никто так и не узнал, что на самом деле происходило и происходит в этой долгой войне на нашей Мидгард-Земле между светлыми и темными силами. Войны Света никогда и ни при каких условиях не только не сделают с детьми своих врагов ничего подобного, но и подобное даже не возникнет в их умах, даже в ответ на такие деяния со стороны паразитов. Войны Света уничтожат врагов, сотворивших подобное без капли жалости, но даже их они не будут сжигать живьем. Воин света, если и уничтожает врага, то никогда не пойдет на зверство, пытки и издевательства даже над таким отребьем рода человеческого. Враг должен быть уничтожен, особенно если враг потерял человеческий рассудок и облик, но не теми же методами. Иначе воин света и сам превратится рано или поздно в такого же выродка. Смерть есть смерть, даже смерть врага и никакой радости душевной, прерывания чужой жизни – Жизни вообще высказать не может. Если у воина смерть начинает вызывать радость, его душа уже потеряна для света. Любая жизнь драгоценна, но если возникает необходимость забрать жизнь, чтобы спасти множество других жизней, даже в этом случае это печальная неизбежность. Никогда нельзя превращаться в зверя, даже для того, чтобы остановить другого зверя. Человек никогда не должен забывать, что он человек. Так что методы и способы борьбы у светлых сил и темных сил весьма различаются, и это необходимо хорошенько понимать всякому, кто выбирает светлый путь. Между тем вокруг нас продолжали происходить события, и эти события так или иначе были между собой связаны и с тем, что мы делали. И вот еще одно подтверждение этому. Еще в конце февраля 1993 года сначала Светлана, а потом и я познакомились с одним человеком, который стал вскоре нашим близким другом. Этого человека звали Дэвид, и он оказался очень крупным бизнесменом. Конечно, об этом мы узнали позже, а тогда для нас было удивительно, что он был высокообразованным и культурным человеком, которых нам не часто приходилось встречать в Америке. Этот человек оказался родом из Европы и из старинной семьи. К сожалению, это все, что я могу сказать о нем, хотя мог бы многое рассказать об этом удивительном человеке, ставшим нашим другом. В кавычках странным образом, как это выяснилось позже, он оказался не только хорошо знакомым с нашим незнакомцем, но и прекрасно владел техникой телепатии. И в силу того, на чьей стороне он был, с ним случалось немало удивительного, и на него тоже вели постоянную охоту паразита. Со многими нашими соратниками вне пределов нашей Мидгард-Земли у нас была постоянная телепатическая связь, и теперь появились и люди на Мидгард-Земле, с которыми у нас появилась такая же телепатическая связь. Если человек не блокирует специально эту связь, и ты или подумаешь о конкретном человеке, или не будешь занят активной деятельностью, то можно уловить многие нюансы, происходящие с этим человеком. Особенно сильные сигналы связи появляются в критические моменты жизни человека. В один из дней я уловил наличие сильной опасности для Дэвида. И ситуация сложилась так, что я не был уже занят со своими пациентами, и Светлана была дома. Мы немедленно вышли на Дэвида и вышли на него тогда, когда он шел к трапу своего самолета, чтобы вылететь в Японию, где у него должна была состояться важная встреча. Дэвид ответил на наше телепатическое приветствие и удивился нашему беспокойству о нем. Я стал выяснять, у него не произошло ли в последнее время чего-нибудь необычного. На вопрос он ответил, что ничего необычного у него не произошло, Разве что у него неожиданно разболелась голова, но это такие мелочи, что на них даже и не стоит обращать внимание. И к тому же и у его ассистента оказалась с собой таблетка аспирина, так что нам не стоит беспокоиться о такой мелочи. Когда я услышал от него об этой таблетке, я тут же понял, почему у меня сработал сигнал опасности. В таблетке, которую ему так любезно предложила его ассистентка, был мощный яд, и об этом я ему и сообщил. Сначала Дэвид не воспринял серьезно мои слова – но я настоял и сказал ему о том, что пусть он считает мои слова странными, но я прошу его не принимать эту таблетку ради моего спокойствия, а головную боль я ему уберу и так. Он дал нам слово, что выполнит мою странную просьбу, и на этом мы пожелали ему счастливого полета и попрощались. Видно, его все-таки заинтриговали мои слова, и он не только не принял таблетку в кавычках аспирина, но прилетев в Токио, отдал ее в лабораторию для анализа. И каково же было его удивление, когда в поданные ему таблетки в кавычках аспирина оказался сильнейший яд, который вызывает смерть, симулирующую инсульт. Его головная боль перед полетом, о которой слышали и знали несколько человек, служила прекрасным прикрытием для чистого убийства. Любой врач сделал бы вывод, что у него произошло кровоизлияние в мозг в результате того, что перед полетом у него было повышенное давление. И при наборе высоты резкое падение внешнего давления привело к тому, что хрупкие и нежные сосуды его мозга не выдержали и лопнули, вызвав инсульт. А при полете на большой высоте не могло быть и речи о том, чтобы спасти его жизнь, так как на борту его самолета не было специальной аппаратуры и специалистов. И вообще на большой высоте с этим практически ничего нельзя сделать, и он, приняв таблетку, был обречен. Да мне думается, что врач, определяющий причину смерти, вряд ли заметил бы какие-либо подозрительные следы, даже если бы они и были. Вот мне в кавычках «почему-то» так кажется, и все. Но все хорошо, что хорошо заканчивается. Дэвид был потрясен самим фактом, и когда он вернулся в Сан-Франциско, подготовил на мое имя дарственную на свой особняк, и был очень удивлен моим отказом принять эту дарственную. У нас даже вышел спор по этому поводу – когда он пытался убедить меня в том, что он не пытается таким образом откупиться от меня за спасенную ему жизнь, а это исходит от его сердца безо всякой задней мысли, я его поблагодарил за это, но от подарка отказался, объяснив ему, что я оказал ему услугу не ради награды и не ожидая награды, и поэтому, несмотря на все его доводы, которые тоже имеют под собой логику, его дар принять не могу». Если он не прекратит настаивать на свое мнение, то тем самым он меня обидит. И я даже нашел аргумент, который он не хотя принял. Я сказал ему, что его порыв я понимаю, но все равно не могу принять этот дар. Я сказал ему, что кроме того, что я уже сказал по этому поводу, существует еще один аргумент. Для меня будут даже оскорбительными намеки какой-либо по поводу того, что я воспользовался ситуацией и погрел руки на нем. Это мой последний аргумент на него подействовал скорее всего потому, что он поставил себя на мое место и понял, что такой его подарок за спасение его жизни действительно оскорбителен для меня. У меня с детства было свое собственное понятие чести, которое с годами только усилилось, то тогда я бы может быть еще и принял от него такой подарок, так как я всегда мог сделать ответный адекватный подарок ему». А в ситуации, когда у меня в карманах было не очень густо, и я был не в состоянии не то что сделать достойный ответный подарок, в общем, думаю, всем все понятно. А так это оскорбление мне. Так или иначе вопрос был замят, и мы уже больше никогда не возвращались к этому вопросу, к моему облегчению. Вскоре после начала охоты вольных стрелков на нас со Светланой, в один из дней она пришла со встречи с незнакомцем, с информацией о том, что Дэвид не отвечает на звонки, и сам не выходит на связь. Мы со Светланой знали, что он по своим делам в это время находился на Ближнем Востоке, но сигналов опасности от него не поступало, и вроде бы не было прямой опасности его жизни. Но после поступления тревожного сигнала от незнакомца, мы со Светланой тут же взялись за дело, то есть начали его разыскивать, и своими методами быстро его нашли. Дэвида мы обнаружили в полной отключке в подвале дворца того самого арабского шейха, с которым он вел дела на Ближнем Востоке. Здание дворца шейха было прямоугольным, внутри здания находился огромный внутренний сад, как это обычно делают на Востоке, и был только один вход-выход из этого дворца. В самом дворце во внутреннем дворике было полным-полно вооруженных обреков самого шейха. Конечно, мы могли бы сообщить местонахождение Дэвида незнакомцу, но несмотря на возможности нашего друга, понимали, что это мало чем сможет помочь Дэвиду. А скорее всего официальная суета, без которой в таком случае невозможно было обойтись, приведет либо к тому, что Дэвида перевезут в другое место, либо от него просто избавятся. Нас не устраивал ни тот, ни другой вариант, и поэтому был найден третий. Точнее я попробовал реализовать третий, свой собственный вариант. Первое мы выяснили, что Дэвиду вкололи большую дозу наркотиков, и его уже в бессознательном состоянии бросили в одну из камер подвальной тюрьмы шейха при дворце. Охранники были настолько уверены в том, что с такой дозой в своем теле Дэвид не только не сможет убежать, но даже пошевелиться, что даже не стали запирать дверь его камеры. Его просто притащили как бревно и бросили на пол камеры, даже не обыскав его и не отобрав у него его документы и даже ключи от его машины. Вполне возможно, им просто не дали такой команды, и люди шейха не посмели проявить самодеятельность. Видно, подобная самодеятельность не очень уж поощрялась самим шейхом. Так или иначе, Дэвид лежал на полу камеры подземелья без чувств. Первое, что я решил сделать, расщепить наркотические вещества, которые ему вкололи, и восстановить его до нормального состояния. Ускоренное расщепление наркотиков в его теле было весьма болезненным, но выбора у меня не было. Через некоторое время Дэвид пришел в себя, и мы смогли установить с ним телепатическую связь. Выведя его из наркотического шока, мне пришлось еще продолжить его восстановление, так как у него началось нечто похожее на наркотическую уломку. И хотя процесс восстановления и происходил быстро, но тем не менее, при таком ускорении процессов, Дэвиду пришлось ох как несладко. И вот он уже в полном сознании, в состоянии самостоятельно двигаться, и встала очередная привычная проблема – что делать дальше? И хотя дверь камеры оказалась незапертой, весь внутренний двор дворца шейха был битком набит его вооруженными людьми, не считая слуг, гостей, родственников и так далее. Это, конечно, хорошо, что он теперь свободен, но что с этой свободой делать дальше? Ведь он по-прежнему находился в камере подземелья. И тут мне пришла в голову одна идея – Будучи еще студентом, я обратил внимание на одно явление, связанное со мной. Идешь ты себе по своим делам, и тебе навстречу идет человек, который, если тебя заметит, завяжет разговор не меньше, чем на час, а у тебя нет ни желания, ни времени на подобные разговоры, и при этом некуда улизнуть. И вот я помню, что мне очень сильно захотелось, чтобы этот человек меня просто-напросто не заметил. И продолжаешь идти своей дорогой, ожидая каждую секунду, что тебя окликнут. И вот человек идет прямо на тебя, его глаза скользят по тебе. И ничего, он проходит мимо и не замечает тебя. Когда у меня неожиданно получилось в первый раз, я подумал, что мой знакомый просто задумался и по этой причине не обратил на меня внимания. Но позже я узнал от него самого, что он искал меня именно в тот день и шел, чтобы меня перехватить на моей дороге домой. Это, конечно, могло быть случайностью, но я решил проверить это и иногда специально сосредотачивался на том, чтобы мои знакомые меня не замечали, и они меня не замечали. Если первый раз я это сделал интуитивно, то в других случаях я сознательно создавал условия, чтобы люди не видели меня. Если мозг человека не получит через глаза мой образ, то человек не сможет меня увидеть. Для этого нужно было сделать так, чтобы зрительный образ меня самого – Исчез по дороге от глазного дна до оптических зон коры головного мозга человека. Позже я проводил много экспериментов, чтобы детально исследовать этот процесс, и добился желаемого. Вспомнив все это, я предложил Дэвиду сделать его невидимым. Он уточнил у меня, что я имею в виду под словами «сделать невидимым», и я ему пояснил свою мысль. Раньше, правда, я никогда не делал ничего подобного в такой критической ситуации, и тем более с другими людьми. Но выбора особенно не было. Все действия шейха говорили о том, что выпускать Дэвида живым он явно не собирался. Поэтому я приступил к действию. Я создал максимальный уровень невидимости вокруг Дэвида, и мы пожелали ему ни пуха ни пера, и он вышел из своей камеры в коридор подземелья. Мы со Светланой ни на секунду не оставляли его одного. На всякий случай я был готов действовать по-другому, если Дэвида все же обнаружат. Он шел спокойно, но каждый раз, когда мимо него проходили охранники или просто слуги шейха, мы видели и чувствовали, как он напрягался. Но никто его не замечал, и он достаточно медленно прошел через весь внутренний двор, также спокойно миновал вооруженную стражу на воротах и дошел до своей машины, которая по-прежнему стояла на стоянке перед дворцом, а ключи от которой по-прежнему лежали в кармане брюк его элегантного костюма от известного кутюрье. Дэвид завел свою машину и на большой скорости покинул, в кавычках, гостеприимный оазис, в котором стоял дворец шейха. И на всех этапах его весьма необычного побега из плена никто на него даже не обратил внимания, даже тогда, когда он выехал на своей машине с автомобильной стоянки перед дворцом. Дэвид благополучно добрался на своей машине до аэропорта и покинул страну. Как он потом рассказывал, Дэвид шел и буквально каждую секунду ожидал, что его кто-нибудь увидит, и все сорвется. Но этого, как это было неудивительно для него, так и не произошло. Как оказалось позже, в произошедшее с ним никто не хотел верить, даже его друзья, которые его хорошо знали. До того невероятным был его рассказ о его побеге из плена арабского шейха. Но это была правда. Один из его друзей Эдуард, который не хотел верить ему, получил подтверждение правдивости рассказа Дэвида на своем собственном опыте. «Эдуард позже стал и нашим другом, но все по порядку. Через некоторое время после столь невероятных для большинства событий Дэвид обратился к нам с просьбой помочь в поисках его друга Эдуарда, который исчез без следа. Имея свой весьма необычный опыт спасения, он предполагал, что лучше нас навряд ли кто-либо сможет помочь. Он сообщил нам информацию об Эдуарде, о его внешнем виде» и мы приступили к работе. Эдуарда похитила сицилийская мафия и держала его под охраной на одной из своих вилл. Ситуация повторилась. Отличием было только то, что Эдуарда держали в заперти, и он не был накачан наркотиками. Я заставил охранника открыть дверь комнаты, в которой держали Эдуарда, и выпустить Эдуарда, и тут же забыть об этом. А Эдуарда я сделал невидимым для остальных, и он спокойно покинул место своего заточения». Вилла мафии находилась в городе, и Эдуард, покинув злополучную виллу и оказавшись на улице города, быстро затерялся среди уличной толпы. Так что Эдуард стал очевидцем собственного освобождения из заключения и уже никогда не сомневался в правдивости рассказа Дэвида. Впоследствии Эдуард тоже стал нашим другом, но, к сожалению, примерно через год после его столь необычного спасения его убили. Он был одним из первых наших друзей, который погиб в неизвестной войне с паразитами. К сожалению, он не стал последним убитым другом. Для меня всегда было тяжело терять друзей, соратников, и когда такое происходило, я всегда чувствовал вину за то, что я живой, а мой друг погиб. Это весьма тяжелое душевное состояние, можете поверить мне на слово, но при всем своем желании я не успевал защитить всех. Война, конечно, всегда остается войной, но когда отдавали свои жизни лучшие из лучших, всегда на душе грусть и тоска от того, что такие люди жертвуют своими жизнями, а те, ради кого они это делают, даже в ус не дуют и предпочитают философию «Моя хата с краю, ничего не знаю». Но и охота на нас не прекращалась тоже. Периодически я получал, так же, как и Светлана, иголки с ядом в спину. Никто из «хозяев» в кавычках «свободных стрелков» не понимал, что происходит, почему иголки с ядами нас не берут. Ведь такого никогда не было. Иголки всегда убивали намеченные к устранению жертвы, да еще убирали так, что никто даже не мог заподозрить, что присутствует факт убийства, а не смерти от инсульта или инфаркта. Иголки с разными видами и дозами ядов, которые должны были легко убить слона, совершенно не действовали. А тут человек на слона вроде бы не похож, а яды не берут, и все тут. Правда, один раз мне пришлось немного попыхтеть, и вот почему. Во время очередной своей лекции я получил очередную иголку в спину и начал нейтрализовывать яд, как я делал это обычно. Но ничего не происходило. Слабость лавиной нарастала в теле. Мне было совсем непонятна причина происходящего. Я пытался обнаружить яд, а яда все не находил и не находил. Конечно, все происходило в течение пары минут, не более, Просто я обычно сканирую в миллионные доли секунды, а при необходимости и быстрее. Но на этот раз я не мог обнаружить яд, а мое состояние тем временем продолжало резко ухудшаться, что говорило о том, что все-таки яд попал в меня. Я продолжал свою лекцию и лихорадочно искал ответ на вопрос, что же со мной происходит. Лихорадочно искал ответ, это означало, что я продолжал сканировать происходящее на обнаружение яда в моем организме, и это дало результат. Оказалось, что полученная мною иголка была троянским конем, и вот почему. Сама иголка не содержала ядов, а содержала неядовитые вещества, которые, попав внутрь моего организма, вступали в химические реакции с веществами моего организма, и в моем организме появлялись яды, которые и делали свое грязное дело. И только благодаря моей отлаженной системе динамичного сканирования и правильной постановке задачи, мне тогда удалось разрешить и эту головоломку ценой в жизнь, и в весьма короткое время. И хотя я и потерял секунды на поиск и нейтрализацию ядов впустую, но тем не менее быстро изменил постановку задачи. Если не обнаруживаются яды, попавшие в организм, значит то, что попало, приводит к появлению ядов уже в моем организме непосредственно. И только благодаря изменению задачи для сканирования мне удалось довольно быстро решить и эту задачу. Этот пример еще и наглядно доказывает, что ничего само по себе не происходит, что никакого информационного поля, в котором все записано, в природе не существует, как это пытаются утверждать некоторые невежественные люди. Только когда я изменил задачу для сканирования и задался целью «откуда появляются яды в моем организме», если попавшая в мой организм ядом не является, мне удалось найти решение. Только начав поиск в обратном порядке с тех ядов, которые довольно быстро меня убивали, я смог выйти на вещества, которые сами не являлись ядами, провоцировали выработку ядов уже самим организмом. Выйдя таким образом на первопричину, я смог обнаружить и уничтожить попавшие в мой организм вещества, которые стали причиной появления ядов, и благодаря этому все было решено в течение нескольких секунд. После этого случая я создал структуры для обнаружения и интерлизации не только прямых ядов, но и всех видов веществ, которые только существуют в мире, которые попав в организм человека, вызывают образование ядов уже в самом организме. Создав такую структуру, я поделился ею и со Светланой, и со всеми остальными друзьями. Вот таким образом на своей собственной шкуре мне порой приходилось создавать структуры, которые становились потом на вооружение всем нашим. Это один из примеров создания мною антиоружия, без которого погибло бы гораздо больше наших соратников по всей нашей земле матушки. После этого случая на моих лекциях, то что я остался в живых, видно вообще создало панику в рядах хозяев вольных стрелков. Как и методы, которыми решались мною проблемы, как и важная роль Светланы во всем этом, все это вместе привело к тому, что в квартире над нами обосновалась ЦРУ, можно сказать, штаб-квартира этой организации. И сидели ЦРУшники над нами, записывали все разговоры, кто приходил, выходил и так далее. Интерес к нам был понятен, особенно после того, как иголки с ядами не действовали, как думали это в ЦРУ. Они даже не понимали того, что иголки-то как раз таки и действовали. Им даже в голову не могло прийти, что я просто создал структуры, которые расщепляли сами эти яды. Они даже не подозревали и не допускали мысли о том, что подобное вообще возможно. А когда поняли это, организовали круглосуточное наблюдение за нами. В этой штаб-квартире ЦРУ очень подолгу находились и директора ЦРУ, которых сменяли одного за другим, и мне кажется, основанием для такой большой текучести директоров ЦРУ в те годы было то, что они не справлялись с задачей по физическому уничтожению нас. Вскоре после случая с Эдуардом в один из летних дней, когда уже закончилась моя вторая американская школа-семинар, Дэвид обратился к нам с просьбой найти его крестницу. Крестницу звали Элизабет, которой в 1993 году было три годика. И она была дочерью очень близких друзей Дэвида. Мы практически сразу приступили к ее поиску, и вновь очень быстро ее нашли в Англии в одном из замков, который, как выяснилось позже, принадлежал родной тете этой малышки. Не стоит объяснять, что если бы мы указали на конкретное место, то потребовалось бы специальное разрешение на обыск замка, особенно учитывая, то кому этот замок принадлежал. А наша информация не могла служить официальным доказательством для получения ордера на обыск. Если бы даже такой ордер на обыск все-таки удалось получить, то я уверен, что ко времени его получения малышку уже перевезли бы куда-нибудь еще. Поэтому я решил действовать сразу своими методами. Малышку мы быстро нашли в одной из комнат замка, ее охранял один человек, заданием наблюдать за ней постоянно. Малышка оказалась очаровательной девчушкой с волнистыми светло-каштановыми волосами ниже плечиков, в которых красовался огромный бант. У нее было очаровательное личико ангела, спустившегося на землю с большими карими глазами и огромными ресницами. И вот это чудо оказалось похищенным. Вообще трудно себе представить, какими должны быть души у людей, которые для шантажа похищают детей, тем более таких маленьких. Вне всякого сомнения, в таких людях не осталось ничего человеческого. Если вообще что-то человеческое, в них когда-то и было. И вот эта малышка заперта в комнате, и ее охраняет средних лет мужчина. Варианты, которые я применил в случае с Дэвидом и Эдуардом, в данном случае не годились, так как если даже сделать девчушку невидимой для других, она все равно была не в состоянии добраться до своего дома самостоятельно. Поэтому нужно было придумать что-то другое. И тут у меня возникла странная на первый взгляд мысль. А что если заставить охранника малышки отвести ее обратно домой? Другого просто ничего не было, и я решил попробовать, и приступил к реализации этой идеи. Направил свое воздействие на мозг охранника, мне было необходимо подавить его настрой на выполнение поставленной ему задачи. Он отчаянно сопротивлялся моему воздействию, или он был просто прозомбирован так, чтобы он не мог попасть под влияние кого-либо другого. Так или иначе, он отчаянно сопротивлялся воздействию, даже не понимая, что с ним происходит. Мне трудно судить, что он при этом чувствовал, скорее всего, мало приятного. Но у меня не было ни капли жалости к нему. Светлана, работая моими ушами и глазами, непрерывно комментировала мне происходящее, что позволяло мне полностью сосредоточиться на самом воздействии. Я увеличивал свое воздействие до тех пор, пока его система мозга не стала в кавычках «дымиться», и он, наконец, сломался. Его закодированный мозг больше не сопротивлялся, но во время этого действия мы совсем отключили свое внимание от девчушки, а она, вытаращенными от удивления глазами, смотрела на нас со Светланой. Когда мы наконец обратили свое внимание на нее, она с сильным волнением спросила нас, «А вы кто, звездные тети и дядя?» Малышка от природы была одарена паранормальными способностями. И попав в мощный поток воздействия на ее охранника-тюремщика, у нее открылось видение и телепатия. И она увидела нас со Светланой на уровне наших сущностей. Элизабет видела развернутые во время работы структуры мозга нашей сущности, сверкающие разноцветные кристаллы силы и так далее. Разноцветные потоки протекали через тела наших сущностей, и действительно, картина была впечатляющей, тем более для маленькой девочки. Элизабет приняла происходящее, как само собой разумеющее. В таком возрасте дети еще в кавычках не знают, что возможно, а что нет. Поэтому для чистого ребенка все, что он видит, слышит и чувствует, и есть тот реальный мир, который его окружает. И поэтому у ребенка нет страха перед тем, что у других вызывает шок. У нее не было страха, а все ее существо просто пело и ликовало от восторга. Поняв, что и ее пробил мой поток, я завершил качественное преобразование ее сущности, чтобы подобное состояние не было для нее разрушающим, и потом мы со Светланой объяснили ей, зачем мы пришли к ней. Подчиненному моей воле охраннику я приказал отвезти малышку к ее матери, и он немедленно отправился к машине, а Элизабет мы попросили следовать за нами. На пути к машине нам никто не попался» и охранник без приключений добрался до машины и сел за руль. Малышка тоже подошла к машине и немного замялась и сказала нам, что она не поедет с этим плохим дядей, так как он забрал ее у мамы. И сказала еще, что она ни за что не поедет с ним опять. Ребенку трудно было объяснить, что плохой дядя находится под моим полным контролем и ничего плохого уже ей не сделает. Поэтому мы мысленно забрались сами в машину вслед за ним, и спросили ее, если она нам верит, то тогда будет лучше, если она сядет в машину, и мы сразу поедем к ее маме. Такой вариант ее устроил, и она смело забралась на заднее сиденье машины, сев между мной и Светланой. Конечно, мы были в машине своими сущностями, но малышка села так, чтобы даже случайно не задеть нас, ведь она видела нас, и мы были для нее реальными и осязаемыми. В такой вот веселой компании она и поехала к себе домой. Дорога не была слишком долгой, и вот машина подъехала уже к родовому замку Элизабет, подрулила к парадному входу, и Элизабет, открыв дверцу машины, с достоинством, самостоятельно выбравшись из машины, отправилась разыскивать свою любимую маму, и вскоре ее нашла. Радости обеих не было предела. Перед тем, как Элизабет покинула машину, она обратилась к нам со Светланой с мольбой в голосе и попросила нас прийти к ней еще». Мы ей это пообещали, и только после этого она радостная покинула злополучную машину плохого дяди. Только после того, как мы убедились, что малышка в полной безопасности, я отдал приказ тюремщику девчушке вернуться назад, и мы вернулись в свое нормальное состояние. Этого человека, скорее всего, после его возвращения к его хозяйке уничтожили, так как вряд ли кто-нибудь поверил его объяснению, почему он взял и отвез свою пленницу обратно домой. А так как он ничего путного ни сказать, ни объяснить не смог, его просто посчитали за предателя, позарившегося на деньги. Да и неважно, какая судьба его постигла после всего произошедшего с ним, к таким, как он, у меня лично не было и нет ни капли жалости или сочувствия. Участник такого низкого преступления не заслуживает никакого сочувствия, по крайней мере моего. Человек не мог не понимать, что он держит в заперти маленького ребенка, который априори не успел даже при большом желании совершить какого-либо преступления. Человек не мог не понимать, что похищение ребенка при любых причинах – преступление. И если при понимании всего этого он продолжал выполнять функции тюремщика ребенка, то такой человек преступник, даже если он сам и не похищал ребенка. Вот такая у меня мораль и нравственная позиция. Кому-то может быть и не понравится, но это их право. Нормальный человек, по моим представлениям, должен был сделать все, чтобы вернуть похищенного ребенка в семью, несмотря на то, что он может потерять свою работу, а возможно и жизнь, но не оставаться служить таким хозяевам и сделать это человек должен не ради возможного вознаграждения, а потому что это справедливо и правильно, и никакие реальные или надуманные причины не могут изменить этого, если человек хочет называть себя человеком. Так или иначе, малышку мы со Светланой освободили, и это освобождение получило весьма необычное продолжение. Как и обещали, мы пришли проведать Элизабет. Она очень обрадовалась нашему появлению, и увидев нас, она сразу стала щебетать о том, кто мы такие, почему выглядим так необычно, что все это значит и так далее. Короче, обычные детские вопросы ребенка, который столкнулся с чем-то не совсем обычным. Находясь уже в более спокойной обстановке, я довел преобразование мозга и сущности Элизабет Дума. А когда все это происходило, она спросила меня, не могу ли я то же самое сделать и с ее старшим братом, которому она все рассказала, и который очень хотел бы, чтобы и он мог все видеть и слышать. Мальчуган оказался тоже очень чувствительным, и он тоже приобрел возможность видеть и слышать не так, как все остальные. Элизабет очень внимательно наблюдала за тем, что я делал с ее братом, и это имело неожиданные последствия. И последствия весьма забавные. В один из дней малышка вышла на телепатический контакт с нами и немного растерянно обратилась с просьбой спасти ее любимого белоснежного кота, которого она держала на своих руках. Кот внешне не подавал признаков жизни, хотя и не был мертв. У него не было ни ран, ни каких-либо травм, которые могли бы быть причиной его такого состояния. Дело было в том, что ее кот был в коме, и тут же стало ясно, каким образом он оказался в этом состоянии. Смущаясь, Элизабет пояснила, что она наблюдала, как я перестраивал ее брата, и вот у нее возникла мысль перестроить мозг своего кота, чтобы можно было потом с ним общаться телепатически. «Ведь стала она и ее старший брат видеть и общаться телепатически с нами», пытаясь прояснить ситуацию, сообщила нам малышка. А кот после перестройки взял и перестал двигаться вообще, и даже не мяукает. «Я все делала, как ты, ничего не перепутала», пыталась оправдаться малышка. «Я очень внимательно следила за твоими действиями и все очень хорошо запомнила. Но мой кот после этого вообще не двигается», смущенно продолжила она. И еле сдерживая слезы, уже готовые брызнуть из ее больших глаз, она с дрожью в голосе сказала «Пожалуйста, верни мне его обратно, я больше так делать не буду». Конечно, я вывел ее кота из комы, но сама ситуация была комедийной и трагична одновременно. Я объяснил ей, почему то, что хорошо для человека, совсем не годится не только для котенка, но и для всех остальных животных, и даже для многих людей. В принципе, для каждого человека преобразование мозга и сущности происходит строго индивидуально, хотя и существует общий принцип просто у каждого конкретного человека свои эволюционные пробелы, не заполнив которые невозможно произвести эволюционные преобразования. Конечно, малышка ничего этого не знала, и запомнив внешнее проявление процесса преобразования, применила это на своем коте. Вполне понятно, что я не стал все это объяснять Элизабет, а только объяснил, каким образом можно добиться телепатического общения и с котенком, и с любым другим животным без перестройки у них мозга, а используя возможности, которые есть у нее, и позже малышка, уже гордая собой, показала нам, как она телепатически общается со своим котом. Все это вместе взятое навело меня на мысль создать ментальную школу для детей, и первыми слушателями этой ментальной школы стали Элизабет и ее старший брат. Я тогда даже не предполагал, что все это приведет к моей ментальной самой настоящей школе, в которой со временем стало несколько тысяч детей, от двух и трехлетнего возраста, до уже взрослых молодых людей. И те малыши, которые первыми стали студентами моей ментальной школы, сейчас уже взрослые, как и первая студентка школы Элизабет, сейчас уже взрослая девушка, ведь ей тогда, в 1993 году, было всего три годика. А с тех пор уже прошло 16 долгих лет. Удивительно летит время. Кажется, все это было только вчера, а прошло уже 16 лет. И малышка Элизабет превратилась в красивую девушку. Странно иногда складываются события. Я и не думал создавать ничего подобного, но само развитие событий привело к неизбежному появлению ментальной школы. И то, чему дети обучаются, и то, чему они уже научились за это время, действительно потрясает. И сказки типа Гарри Поттера просто блекнут перед тем, чему научились за время обучения дети в этой ментальной школе. И что интересно и замечательно во всем этом, так это то, что детей, обучающихся в ментальной школе, не может вычислить ни одна разведка. А если и выследит, то возможности студентов даже первых классов превышают самое богатое воображение экспертов тех же спецслужб. А самое главное, спецслужбы даже не в состоянии захватить кого-либо из обучающихся в ментальной школе, не говоря уже о том, чтобы заставить ребят что-нибудь делать, противоречащее их сути. А их суть основана на просветлении знаниям и обладании такими возможностями, до которых даже фантасты в своих самых смелых мечтах не смогли додуматься. И это в основном поколения, которые родились после 1995 года когда сущности, ожидающие его воплощения, уже были освобождены от земной кармы, о чем будет сказано несколько позже. Одной из отличительных черт ментальной школы является то, что студенты этой школы попадают на занятия в ней, когда ложатся спать, и их сущности покидают физические тела. Покинув свое физическое тело, каждый обучающийся оказывается в своем классе, соответствующем уровню возможностей и понимания. И проходит обучение всю ночь по индивидуальной программе и с индивидуальным учителем. И таким индивидуальным учителем каждого является мой дубль. После завершения обучения во сне, сущность каждого студента возвращается обратно в свое физическое тело, при этом полностью помня все то, что было на занятиях после пробуждения от сна. И так каждый день, точнее каждую ночь. Во время сна физическое тело, ко всему прочему, находится под восстанавливающим воздействием. И проснувшись, студент ментальной школы чувствует себя прекрасно отдохнувшим. Правда, проснувшись, они должны идти в обычную школу и слушать в ней то, что им там говорят учителя. И в один из дней мои студенты обратились ко мне с вопросом о том, как им быть в такой ситуации, когда обычные учителя требуют от них повторения того, что является или абсолютно неверным, или наивным заблуждением. У них так и чесались руки, хотя правильно было бы сказать мозги, чтобы немедленно объяснить учителям, как и почему они неправы в том, чему они обучают детей. И мне пришлось объяснить своим студентам, что они должны передать в точности материал, который от них требует учителя обычных школ. Не потому, что предполагаемый для обучения материал верен, а для того, чтобы досконально знать язык представлений, который понятен всем остальным. И только в этом случае, сказал им я, они смогут помочь всем остальным понять истину, если будут прекрасно владеть привычным языком представления всех остальных. Только таким образом можно будет навести мостики понимания между ними и другими, когда возникает необходимость оказать им в этом помощь. Конечно, моим ребятам было весьма нелегко адаптироваться к социальной среде, в которой господствуют заблуждения и слепой фанатизм полного невежества. Но они, тем не менее, по своему развитию ушли далеко вперед. Если многие из них в физическом теле дети и подростки, то в духовном развитии они уже вполне зрелые, в то время как окружающие и взрослые в физических телах на самом деле малые дети в духовном развитии. Вот такой парадокс вырисовывается. А в уже далеком 1993 году в моей школе магии было только два ученика, Элизабет и ее старший брат Филипп. А как только начались занятия, дети толпой повалили в ментальную школу. Конечно, никто детей не приводил ко мне за руку, с просьбой принять в свою школу. В нее попадали дети, которые уже от рождения имели парапсихические задатки. По крайней мере, те, которые во сне сохраняли свое полное сознание. Их сущности приходили ко мне и просили принять. Я смотрел, если их физические тела достаточно подвижны для необходимого преобразования, проводил онные. И тогда они получили возможность помнить в мельчайших деталей все происходящее с ними во время сна. Только в этом случае ребенок попадал в моментальную школу, да и то не всякий. Каждый желающий проходил через несколько специальных тестов, и если проходил эти тесты, зачислялся в студенты, сразу определяясь в группы в соответствии с имеющимися способностями. Так что в моих классах дети распределялись не по возрасту, а по уровню их развития на данный момент. И по мере индивидуального развития каждый продвигался в ментальной школе не по времени пребывания в классе, а по мере своего движения вперед. Так как кроме индивидуальных занятий были еще и групповые занятия, на которых я добивался от своих гавриков командной работы, где каждая конкретная ситуация выдвигала своего лидера, который мог лучше всех организовать работу всей группы для решения конкретной задачи. При этом я специально выбирал такие задачи, чтобы практически каждый оказывался лидером и мог максимально показать на что способен. Но это еще не все. Я старался добиться от своих студентов ментальной школы качеств, позволяющих им быстро гасить свои личные амбиции и принимать лидерство того, кто действительно предлагал лучшее решение возникшей задачи. Все это было необходимо для того, чтобы их лидерские индивидуальные качества не мешали решению общей задачи так как многие из них были лидерами по своей природе, и нужно было добиться от них того, чтобы лидерские качества не стали не только проблемой для групповой работы, но и для индивидуального развития каждого. Часто я ставил специально перед ними задачи, причем реальные задачи, а не виртуальные, как могут подумать некоторые, которые можно было решить, только объединив все необходимое в одно целое, кусочки которого находились у разных членов рабочей группы. А для того, чтобы это осуществить, каждый должен был правильно оценить значимость своего личного вклада в общее дело, и забыв о своих амбициях, всецело сосредоточиться на решении общей задачи. Только тогда поставленная задача могла быть решена. В случае, если кто-нибудь не мог правильно оценить ситуацию и свою роль в решении поставленной задачи, тест считался заваленным. И вся группа должна была вновь проходить тест, правда уже другой, где все нужно было делать заново, и снова только при правильной оценке ситуации и своей роли в решении задачи каждым, задача могла быть решена правильно. И так повторялось до тех пор, пока каждый не изживал из себя комплекс ложного лидера. Развитие любого человека происходит только тогда, когда его деятельность направлена не на самого себя, а на внешнее по отношению к конкретному человеку. Когда человек несет личную ответственность за свои поступки и дела, когда он радеет, что означает «деть» – действовать во имя света, нести свет людям. А это возможно только тогда, когда деятельность человека направлена на благо Родины, своей страны, на благо другим. И совершенно не важно, что другие даже об этом не знают. Дело делается не ради того, чтобы за него поблагодарили, а потому что этого требует необходимость. Основная беда так называемых восточных учений в том, что они направлены по своей сути – на самого развивающегося, ищущего просветления, а просветление все не наступает и не наступает. А оно и не может наступить по той простой причине, что эволюционные приобретения возникают только тогда, когда действия идущего по духовному пути направлены на благо других. Все, что направлено на так называемое самосовершенствование и по своим масштабам и нагрузкам незначительно и в принципе ничтожно. А действия, направленные на благо других по своим задачам и нагрузкам, могут достигать вселенского масштаба. И когда такие задачи решаются, через действующего протекают потоки материи такой мощности, что они изменяют и самого действующего. Новые качества и свойства не могут появиться без соответствующей нагрузки. Конечно, человек должен быть готов к такой нагрузке иметь соответствующие качества и свойства, потенциал и, что не менее важно, понимание того, как нужно решать поставленную задачу. И, конечно, уровень решаемых задач должен соответствовать возможностям воздействующего. И в этом деле нет места броводе, амбициям, самомнениям. Вся эта шелуха мгновенно испаряется, когда дело доходит до реальных действий. Правда, чаще всего это очень плохо заканчивается для таких гореискателей истины и просветления так как они ищут не истину и просветление, а самих себя в них. Любое проявление человеком нарциссизма обрекает его на невозможность для него получить просветление и найти истину. Истину находит тот, кто меньше всего думает о себе, а больше о деле, которое необходимо сделать. А это без полной самоотдачи, самоотверженности осуществить просто невозможно. И поэтому в моей ментальной школе дети воспитываются именно на этих принципах. Причем не формально, а реально, так как само обучение проходит в реальных условиях и на реальных действиях. Благодаря этому у всех формируется понятие истинного духовного братства, а не соперничества. Но при этом это духовное братство не приводит к уравниловке или слепому подчинению лидеру. Настоящий лидер не принуждает к чему-нибудь, настоящий лидер дает понимание и необходимость действий, и за таким лидером другие следуют не из-за страха, а в силу понимания необходимости тех или иных действий и личной ответственности как за свои действия, так и за свое бездействие. Другими словами, дети формируются в условиях истинной свободы, которая стоит на основе ответственности за действия или бездействие, а не на том лживом понятии свободы личности, которые навязывают миру социальные паразиты. Свобода личности – это не культ индивидуализма, столь широко пропагандируемого на Западе, когда предательство, обман, ложь, подлость объявляются достоинствами. К примеру, в США Майкл Милкин до сих пор считается гениальным финансистом и филантропом. В чем заключается гениальность этого финансиста? А вот в чем. Он, используя жадность от них, отчаяние и невежество других, создал финансовую пирамиду и всех кинул. И при этом хорошо спрятал украденные миллиарды долларов. Короче, американский вариант Мавродия Сергея Пантелеевича, создателя, знакомый многим МММ. И вот американский мавроди крадет миллиарды долларов, его арестовывают, денег найти не могут и государство предлагает ему сделку. Условия сделки таковы. Он платит в казну 300 миллионов долларов и получает только 5 лет тюрьмы, облегченного режима и все. Он принимает условия сделки с правосудием, платит 300 миллионов долларов украденных денег государству и проводит пять лет в тюрьме в камере, которая удивит многих владельцев квартир в России. Там он ел все, что хотел, вплоть до черной икры. Сладко спал и очень часто не один. Там же сауна, телевизор огромного размера, интернет и так далее. Единственное, чего он не мог делать, так это покидать пределы своего места в кавычках заключения – в этой тюрьме охранники выступали скорее в роли телохранителей, защищающих его от гнева обворованных им людей. Государство, получив от него 300 миллионов долларов, ни одного доллара из этой суммы не вернуло обманутым вкладчикам, а он, выйдя через 5 лет из тюрьмы, стал известным на всю Америку филантропом и свободно тратит на ворованные миллиарды уже на законных основаниях. И вот этого человека в Америке считают гениальным финансистом, и очень щедрым филантропом. Вот таких людей западная демократия объявляет эталоном для подражания. Причем делает это совершенно открыто и прямо, даже не запуская обычного тумана вокруг. И даже это уже само по себе прямо указывает на суть этой самой псевдодемократии, паразитизм. И именно эту модель пытаются сейчас навязать России. И именно этот маразм называют высшим достижением развития человеческой цивилизации. Даже у нас, в кавычках варварской нецивилизованной России, таких людей, как Майкл Милкин, не объявляют гениями и филантропами, и средства массовой информации не расшаркиваются перед ними в детском восторге а их, в кавычках, гениальности и благотворительности. По крайней мере, в России пока еще никто не объявлял Сергея Мавроди национальным героем, как это сделали в США с Майклом Милкином. И вот с таким больным в большей или меньшей степени социальным организмом приходится сталкиваться любому человеку с первых же дней. И хорошо, если ребенок рождается в семье, в которой совесть и честь не являются только красивыми словами, но даже и в этом случае мало кто в состоянии полностью избежать влияния больного социального организма, созданного социальными паразитами. В ментальной школе дети получают все, чтобы у них выработался иммунитет, против больного социального организма. И не в теории, а на практике. С самого начала у детей закладывается такой фундамент личности, при котором им не страшны социальные болезни. Они очень быстро проходят через эволюционные джунгли и становятся недосягаемыми для воздействия социальных паразитов. И ко всему прочему, они с самого начала формируются как творцы и созидатели. И самое главное – Знания, которые они получают в этой школе, для них живые. Они получают просветление через эти знания и превращают их в живые через собственный опыт. И многие из них уже давно работают в космосе, решая вполне реальные задачи, в соответствии со своим уровнем развития и ответственности. А летом 1993 года я даже не предполагал, что нечто подобное может вылиться из результатов нашей работы, по освобождению маленькой девочки по имени Элизабет. Но даже в свои три года эта малышка показала недюжинный характер, смелость и сообразительность, которые нечасто встретишь у взрослых людей. Конечно, не обошлось и без почти что комедийных ситуаций, связанных с новыми возможностями и еще детским восприятием Элизабет. Вскоре после столь необычного возвращения Элизабет к себе домой – к ним в гости приехала та самая тетя, по приказу которой ее и похитили. Увидев девчушку радостной и веселой, ее тетя стала лицемерно щебетать Элизабет о том, как она счастлива ее видеть в полном порядке, как она рада, что все так хорошо закончилось и так далее. Малышка послушала ее некоторое время, а потом неожиданно для тети спросила ее, «А почему ты говоришь одно, а думаешь другое?» Такой вопрос застал тетю врасплох, и она, несколько замявшись, ответила ей, «Ну что ты, милая, я говорю то, что думаю». «А вот и нет, а вот и нет», — воскликнула в ответ Элизабет, — «ты подумала вот это и это, а сказала так и так». Элизабет еще не привыкла, что не все владеют телепатией и далеко не все говорят то, что думают, но ее детская непосредственность привела в шок ее тетю, так как малышка сказала ей именно то, что она подумала. Конечно, в три года чистому ребенку трудно себе представить, что нечто подобное может быть, а владение телепатическим восприятием дало возможность Элизабет узнать об этом слишком рано, узнать о той реальности, которая окружает нас, когда очень редко мысли и слова совпадают у людей, когда лицемерие и обман процветают в больном социальном организме, зараженном паразитической бациллой. Это понимает далеко не каждый взрослый, не говоря уже о детях. И вот малышка впервые столкнулась с таким явлением, и как любой ребенок, она среагировала на это явление адекватно и по-детски непосредственно. Ее тетя некоторое время не могла выйти из шокового состояния, но все же нашла в себе силы, и что-то невнятное пробормотав, поспешно покинула замок, даже забыв о том, зачем она приехала. Она просто-напросто испугалась малышки, испугалась, что Элизабет увидит ее сокровенные мысли и озвучит их перед всеми. А этого ей очень не хотелось. Телепатия тайная делает явным. Конечно, нельзя читать мысли человека. Каждый человек имеет право на тайну своих мыслей. Но трехлетнему ребенку мне пришлось это объяснять после того, как все уже случилось. И, конечно, на языке понятном трехлетнему ребенку, хотя и сообразительному не по годам. А то, что малышка сообразительно не по годам, проявилось в очень незаурядной ситуации. И эта ситуация, к сожалению, была только первой ласточкой из череды ситуаций, которые затем последовали. Через некоторое время у малышки был день варенья, и ее пришли поздравлять другие малыши со столь знаменательным событием. Она стала совсем взрослой, как заявила она, когда мы пришли поздравить ее с днем рождения. Мне уже четыре годика, и хотя в устах такого ребенка это и звучало весьма забавно, но когда она рассказала нам, что произошло на ее дне рождения, наверное, не только для нас эта фраза уже не звучала столь забавной, и вот почему. Как всегда, на дне рождения имениннику поручается разрезать праздничный торт. Не было исключением из этого правила и день рождения Элизабет. И вот наступает торжественный момент разрезания торта. Уже взрослая малышка подходит к своему торту и на некоторое время замирает перед ним. Все с некоторым недоразумением смотрят на нее и не понимают, почему она медлит с разрезанием торта. У других малышей уже бегут слюнки в ожидании аппетитного кусочка, а Элизабет все медлит. Проходит пара минут, все уже с интересом смотрят на нее, и она, мило улыбнувшись всем, сказала «Извините, я долго желание выбирала». Согласно традиции именинник, а в нашем случае именинница, после забывания свечей должна загадать желание – которое должно обязательно сбыться. И такое объяснение всех успокоило. Все, видно, решили, что малышка долго не могла определиться со своими желаниями, чтобы выбрать только одно. Некоторая напряженность тут же исчезла. Все рассмеялись ее ответу, и дети с радостью принялись уплетать за обе щеки свои кусочки праздничного торта. А на самом деле происходило совсем другое. К этому времени я уже научил ее сканировать все окружающее на наличие ядов и так далее. Конечно, я объяснил Элизабет, что она должна сосредоточиться на том, чтобы красочные структуры вокруг ее головы развернулись, как лепестки невиданной красоты цветка, и она должна после этого подумать о том, что все плохое должно проявиться в виде черных точек. В этом случае даже маленький ребенок, может понять и управлять своими структурами, даже не понимая их принципы действия. Эти упражнения так увлекли Элизабет, что она сканировала все вокруг себя. И вот, привычно сканируя свой праздничный торт, малышка увидела множество очень черных и плохих точек. Увидев яд в своем торте, она не растерялась, не стала кричать и плакать, чего можно было бы ожидать от ребенка, которому только что стукнула аж 4 годика. А вспомнив другой урок о том, что нужно делать, если обнаружишь черные точки где-либо, Элизабет активизировала другие качественные структуры мозга, чтобы расщепить все эти черные точки до одной. И спокойно наблюдала за тем, пока все до одной черной точки в праздничном торте не исчезли совсем. Спокойно наблюдала за тем, пока яды в праздничном торте не расщепились совсем. И это сделал ребенок, которому было всего 4 годика, и не только спасла тем самым жизнь самой себе, но и многим другим детям, которые бы попробовали этот торт вместе с нею. Да еще сделала это так элегантно, что никто ничего даже не заподозрил. Надо же было сообразить в такой ситуации и сказать о том, что долго не могла выбрать себе желание, которое должно исполниться. Многие ли взрослые в такой ситуации смогли бы себя так повести? Думаю, что немногие. Многие могут возразить, что, мол, ребенок еще не понимает, что такое смерть, и поэтому так и среагировал. Но это только для того, чтобы успокоить свою совесть. Потому что при простейшем анализе становится предельно ясно, что ребенок не стал бы даже обращать внимание на наличие яда в торте, а тем более расщеплять эти яды самостоятельно. А ведь Элизабет сделала это первый раз в своей жизни, и у нее не было даже возможности у кого-то спросить об этом. Эта малышка проявляла чудеса храбрости и не один раз. Можно перечислять много реальных случаев, в которых она демонстрировала и сообразительность, и мужество. И при этом она уже знала, что такое смерть, и узнала это в свои неполные пять лет. В один из ее приездов в Париж, куда она приехала, конечно же, со своей мамой, она встретилась со своим любимым дядем Дэвидом, который был еще и крестным. Они все вместе должны были куда-то ехать на нескольких машинах, и, просканировав, как обычно, все вокруг себя, Элизабет обнаружила мину под той машиной, в которой должен был ехать Дэвид. И тут маленькая хитрунья разыграла сцену. Хочу ехать в этой машине и все. Короче, ее крестный дядя Дэвид был вынужден сесть в другую машину и остался цел, а та машина, в которую села Элизабет, взорвалась вместе с ней. Причина такого ее поведения была в том, что она знала почти на все сто процентов, что ее восстановят, если она погибнет, а вот дядю Дэвида нет. Ее, конечно, восстановили, но умирала она по-настоящему. И хотя ей потом убрали память о ее гибели, но в сам момент гибели она чувствовала все, что чувствуют люди, когда мощный взрыв рвет тело на части. И в этот момент она была рада, что ей удалось спасти от гибели ее дядю Дэвида. И по ее пониманию, то, что она сделала, было единственно возможным на тот момент. Но степень ее самопожертвования, готовность ради других жертвовать собой, говорила о том, что у этой малышки уже есть настоящий стержень. Этот ее стержень в процессе обучения в ментальной школе только крепчал, и она обретала все больше и больше понимания происходящего во Вселенной, и все больше и больше осваивала свои новые возможности – которые большинством людей всегда воспринимались как невероятные и сказочные. И, наверное, еще долгое время будут считаться таковыми. Но у этой малышки, которая за эти годы уже успела превратиться в чудесную девушку, ее замечательные душевные качества не только не исчезли, а наоборот, стали уже осознанными, и за нее и практически за всех своих студентов ментальной школы «Я могу быть спокойным». Их невозможно обмануть, так как они смогут свободно сканировать любую информацию на ее истинность. Их невозможно запугать, даже угрожая физической расправой. Во-первых, они весьма неплохо, как мне кажется, обучены защищать и себя, и других. И у них есть такие возможности для этого, о которых не писали еще даже фантасты. Во-вторых, они прекрасно понимают, что смерть еще не конец есть вещи куда более серьезные, чем просто гибель физического тела. Это предательство своей сути, того, что называется настоящим человеком. За все время существования моей ментальной школы был только один случай, когда обучающийся в ней ребенок выбрал для себя темную сторону, и то он был на самой начальной стадии обучения. Один из нескольких тысяч – это более чем хороший показатель. Это просто великолепно. Этот факт является подтверждением того, что если детям давать с самого начала правильный фундамент для развития, то это самое развитие ведет не только к просветлению знаниям, но и к свету, к созидающему началу. Если формировать правильно мировоззрение, то для социальных паразитов совсем не остается поля для их разрушающей деятельности. Со временем моя ментальная школа разрасталась, дети с задатками приходили в нее сами – в основном своими сущностями и после определенного тестирования, преобразования их сущностей физического тела, становились ее студентами. В зависимости от их подготовленности, все попадали в условные классы, почти как и в обычной школе. Только переход из класса в класс происходил не от того, сколько времени каждый принятый просидел в каждом классе, а в зависимости от того, как быстро каждый ребенок усваивал знания и показывал на практике через активные действия, что он, она их правильно применяют с полной ответственностью за свои действия. Кто-то из детей мог пройти за календарный год несколько классов, кто-то вынужден был оставаться в одном классе столько, сколько было нужно для того, чтобы правильно сдать экзамены для перехода в другой класс. В ментальной школе невозможно воспользоваться ни шпаргалкой, ни подсказкой, так как тестовые задания индивидуальные и никогда не повторяются, так что на ошибках других можно учиться, но невозможно получить такую же задачу во время теста. Обучение на ошибках других полезно для развития собственного анализа, стратегии и тактики, для понимания, что и почему не следует делать, но для каждого на тестах ставятся индивидуальные задания. Это делается для того, чтобы проверить степень понимания каждого, а не как кто-то запомнил ошибки других и постарался их не допустить. Для того, чтобы не повторить такие же ошибки, требуется только время и хорошая память. Это, конечно, необходимо, но недостаточно. А достаточным является достижение такого состояния, когда проходящий тест и студент достигает просветления знаниям и понимания того, почему необходимо действовать именно так, а не иначе. В этом и есть принципиальное отличие моей ментальной школы от всех остальных, по крайней мере известных мне. Эта школа, как и все обучающиеся в ней дети, имеет поставленную мною защиту, на которой есть и мой знак. Любой понимающий, что этот знак означает, не сунется в школу и не посмеет напасть на обучающихся в ней, а с теми, кто ничего в этом не понимает, даже дети в подготовительной группе в состоянии справиться сами – причем система защиты ментальной школы не пропустит никого, сознательно или несознательно, несущего в себе троянского коня. И не обязательно носитель троянского коня должен быть ставленником темных сил, отнюдь нет. Ребенок может быть сам по себе изумительным по всем понятиям, но нести в себе на других уровнях мину замедленного действия. В свое время именно таким образом был уничтожен Азгарт Ирийский, столица Великой Асии а позднее Российской империи, которую на западе называли Великой Тартарией. Этот город столицы империи, которая просуществовала до лета 7285 от сотворения мира в Звездном храме 1775 год, была заложена 106787 лет тому назад, на 2009 год, или в лето 5028 го от Великого переселения из Даария. Асгард Ирийский был захвачен ордами Джунгар, племена которых выдавили из Китая того времени. И совершенно очевидно, что кочевников кто-то весьма умело направлял именно к этому городу. Асгард Ирийский за более чем сто тысячулетнюю свою историю никогда не был кем-либо завоеван. Вокруг всего города была создана силовая защита, через которую никто не мог пройти с агрессивными замыслами, даже один человек – а не то, что армия врагов. Вокруг Асгарда Ирийского было пять кругов силовой защиты, рассчитанных на все уровни агрессивности, и более ста тысяч лет эта защита действовала безотказно, пока не была деактивирована непосредственно перед нападением кочевников Джунгар. А случилось это из-за того, что один из 12 высших волхвов Асгарда Ирийского был именно таким носителем троянского коня, был носителем и сам не знал об этом, только когда наступил нужный момент, те, кто этого троянского коня заложили в него, активизировали его, и силовая защита Асгарда Ирийского была выключена. Самое интересное то, что Волф-носитель этого троянского коня никакого отношения непосредственно к этому не имел, и поэтому совершенно невиновен в трагедии, несмотря на то, что это именно он невольно стал виновником случившегося. А произошло это вот по каким причинам. В те времена всех сирот, вне зависимости от того, по каким причинам дети осиротели, воспитывало государство. Конечно, большинство сирот становилось онными в результате набегов врагов населения и веса. После каждого такого набега оставалось много сирот, и вот после одного из таких набегов на весь один малыш остался круглым сиротой. Его, как и других захваченных в плен детей, отбили у врагов вовремя подоспевшие русы-витязи. А на это и рассчитывали высшие черные маги, один из которых и был среди напавших на эту весь. Во всех захваченных в плен детей он заложил троянского коня на те уровни, о которых не знали не то что захваченные в плен малыши, но и высшие волхвы Асгарда Ирийского. Делалось это воз какой целью, и скорее всего не в одном месте. Спасенных сирот собирали со всех краев огромной страны в Асгард Ирийский где их воспитывали и наиболее способных, особенно имеющих дар, обучали ведовству, и они становились ведунами и ведуньями, а наиболее талантливые – волхвами, а наиболее выдающиеся из владеющих даром становились высшими волхвами. И вот один из носителей Троянского коня стал одним из двенадцати высших волхвов Асгарда Ирийского, и темным силам осталось только в нужный момент активизировать спящую программу, и силовая защита вокруг Асгарда Ирийского была снята перед самым нападением Орджунгаров. И самое интересное в этом то, что никто из высших волхвов не смог даже обнаружить наличие троянского коня. Вот что случается, когда знания перестают быть живыми, а превращаются в догму даже из самых лучших побуждений и в силу кажущейся необходимости. Окажущаяся необходимость заключалась в том, что после планетарной катастрофы 13 017 лет тому назад, на 2009 год, выжившие после нее оказались на уровне каменного века, и им пришлось думать о выживании, а не о том, чтобы тратить много лет на обучение и достижение просветления знаниям. Поэтому для того, чтобы выйти из создавшегося положения, оставшиеся высокие посвященные – придумали создать систему управления потоками материи посредством слов. Каждое слово, произнесенное человеком, имеющим даже искорку удара в определенном трансовом состоянии, приводит к изменению мощности потоков, протекающих через такого человека. Зная об этом, высшие волхвы составили для таких людей разные заклинания и молитвы, слова которых, произнесенные в определенной последовательности, оказывали то или иное влияние на мощность и состав потоков материй, протекающих через них. В результате этого не нужно было понимать, какие потоки нужно переплести и как, для того, чтобы добиться нужного результата. Это позволяло в те тяжелые для народа времена обеспечить все веси и поселения людьми, которые могли врачевать, в какой-то степени управлять погодой, способствовать хорошему урожаю и так далее. Нужно было только найти людей с искоркой дара и научить их тому, какие заклинания или молитвы необходимо произнести для того, чтобы получить тот или иной результат. И действительно это работало, но работало на уровне бездумного повторения заклинаний или молитв без какого-либо понимания, как и почему все при этом происходит. Это, конечно, в какой-то мере было очень удобно, но не все, что является удобным, правильно. Со временем умерли те, кто составлял эти заклинания и понимал, как и какие необходимо переплетать потоки для достижения того или иного результата, имеющему искру дара. Все эти заклинания и молитвы записывались в книге, и любой имеющий дар и умеющий читать мог, войдя в состояние транса, осуществить магическое влияние на природные процессы. Со временем и высшие волхвы перестали понимать, что на самом деле стоит за сочетанием слов в заклинаниях или молитвах. Это связано с тем, что после планетарной катастрофы сохранились только волхвы-хранители, или другими словами библиотекари, пусть и очень ценных книг. И вот эти волхвы-хранители обучали людей с искрой дара по этим книгам, в которых были записаны все заклинания или молитвы и в результате этого возникала совершенно другая каста жрецов-волхвов, которые не понимали, что на самом деле происходит во время произнесения заклинания. Это во-первых. А во-вторых, после того, как в результате катастрофы цивилизация мидгард земли была отброшена на уровень каменного века, волхвы-хранители для того, чтобы удержать в послушании основные массы народа, развивали себя так, чтобы с этими заклинаниями можно было потрясти сознание людей и тем самым удержать людей под своим контролем и не позволить им поддаться разлагающему влиянию темных сил. В результате развития волхвов с искрой дара происходило с перекосом на зрелищность действий, а не на их эффективность, потому что для людей были понятны чудеса, вкладывающиеся в их собственные представления, а действия, не попадающие в прокрустово ложа этих представлений – людьми не понимались. Такие демонстрации возможностей волхов как телепортация или легкоступ, как называли телепортацию наши предки, хождение по воде, прохождение сквозь стены, левитация, вне всякого сомнения, вызывали у людей уважение и почет к тем, кто этим владел. Но развиваясь в этом направлении и используя соответствующие заклинания, волхвы с скрой дара тем самым блокировали возможность развить у себя истинные возможности управления пространством и временем. Сосредоточившись на цирке, доступном для понимания большинства людей, волхвы тем самым обрекли и самих себя и свой народ на порабощение в будущем темными силами. Именно по этим причинам высшие волхвы и Ирийского не смогли даже обнаружить Троянского коня, которого черный маг прикрепил к малышу, о чем я уже писал выше. Они при всем своем могуществе оказались совершенно слепыми, но это тема для другого разговора. Чтобы не допустить подобного, вокруг ментальной школы была создана специальная защита, не позволяющая проникнуть в школу носителям троянского коня. И то, что это оказалось не пустой перестраховкой, получило свое подтверждение. В один из дней ко мне обратилась маленькая девочка по имени Сара с просьбой разрешить ей учиться в моей школе. Малышка буквально плакала от досады, что другие дети проходят в школу, а ее что-то не пускает. Она сама даже вычислила, почему ее не пропускает защитное поле. «Видишь, у меня в середине грудки какой-то черный сгусток», – сказала она мне, – «и из-за этого я не могу пройти через защитное поле», – продолжила она. Я все это выслушал и пояснил малышке Саре, что пока у нее будет этот черный сгусток в груди, она не сможет посещать мою ментальную школу. Для того, чтобы она могла посещать ментальную школу, необходимо избавить ее от этого черного сгустка в ее груди». Малышка радостно защебетала и сказала, что она знает, что этот черный сгусток в ее груди очень нехороший, и что если я его у нее удалю, она мне будет очень благодарна за это. Получив от нее разрешение, я занялся этим черным сгустком. И каким было мое удивление, когда в результате сканирования Выяснилось, что этот черный сгусток ничто иное, как другой малыш негуманоидной цивилизации из пространства Вселенной, где физически плотные тела, существ в нашей Вселенной, проявляются как тонкие тела. Сам малыш негуманоидной цивилизации оказался очень забавным и совершенно безобидным. Единственной его виной оказалось лишь то, что он и его сородичи оказались очень удобным материалом для грязных дел социальных паразитов. Темные маги социальных паразитов на Мидгард-Земле прививали этих безобидных существ к маленьким девочкам одного единственного народа, богоизбранного. И по мере роста этого гибрида гуманоида и негуманоида, малыш негуманоида погибал, а человеческая сущность иудейских девушек оказывалась под полным контролем социальных паразитов, и через них шло управляющее влияние на иудеев-мужчин. Именно по этим причинам в иудейских семьях правят женщины, которые через черную тантру, благодаря подобной трансформации, в состоянии управлять не только мужчинами-иудеями, но и практически всеми другими мужчинами тоже. Именно поэтому и был создан у избранного народа так называемый институт иудейских невест. Посредством иудейских невест иудеи весьма успешно захватывали под свой контроль Одну страну за другой, и не боялись, что у них что-нибудь не получится. И именно по этой причине у иудеев национальность определяется только по матери, хотя отношение к женщине очень унизительное. Так или иначе, я освободил малышку и негуманоидного малыша от губительного для них соединения, и хотел было вернуть его домой, но оказалось, что вся их планета была превращена темными силами в огромный инкубатор, выращиванию малышей, которых социальные паразиты использовали на многих планетах для своих грязных целей. Так что мне пришлось решить эту проблему кардинально, и с тех пор темные силы уже не имеют в своих руках еще одного подлого оружия. Так что с 2006 года иудейские женщины, точнее девочки, уже не несут в себе инопланетных включений, делающих идеальным оружием в руках социальных паразитов. И вот после процедуры освобождения девочки Сары от плохого темного сгуска в центре ее груди, малышка получила возможность попасть в ментальную школу. Спасая Элизабет, я не мог даже себе представить, что из этого выльется нечто подобное ментальной школе. Но неожиданно для меня самого спасение одной маленькой девочки обернулось не менее важным событием, каким стала эта моя школа. Странно иногда бывает в жизни, по крайней мере моей. Даже не думаешь в данном направлении, а происходит какое-нибудь событие, на которое цепочкой нанизываются одно за другим другие события, и такая цепочка событий в конце концов приводит к чему-то совершенно неожиданному и важному. Именно так и произошло в случае со спасением Элизабет. А тем временем события продолжали развиваться своим чередом, американские и другие спецслужбы, продолжали быть в недоумении от того факта, что безотказные иголки не оказывают на нас со Светланой никакого действия. Этот факт был им очень интересен, так как они не могли понять того, почему так происходит, но еще больше этот факт их пугал. На этом пока все, продолжение следует, подписывайтесь на наш канал, всего доброго.